Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать bios как у меня, как в моей US. Один человек спросил, как я его сделал, ну и я покажу сейчас, как я его сделал. В общем, создаем любой текстовый документ. Допустим, 1, 2, 3 бат ну давайте пульт будет биос.бат а также желательно создаем папку bios, допустим можете не как у меня биос создавать но я создам папку биос Вот сегодня мы попытаемся, точнее, я вам объясню, как создать вот такой биос со вкладками. Вот такой. Ну, а также я ставлю вот этот биос в описании. Если вы захотите создать свою операционную систему на БАД, ну, и можете вставить мою мой билд, если хотите. Ну, в общем, я, чтобы а, не, не грузить свой мозг, я открою это в соблуем тексте. И буду чисто вам объяснять каждую команду, что какая команда обозначает. Окей, открываем вот это тоже где-нибудь. Я открою в соблуем текст. Так. Первым делом, как всегда, пишем эхо Потом целую. Ну, чисто так, на всякий случай. Потом cover 07. Ну, для вас может пригодиться. Так. Далее титул. Титали мы напишем bios пока что прописывать ну и еще я использую эту команду Call" у 19 эта команда сделать так, чтобы э, типа у вас OS не багалась допустим, вот она будет только примерно в таком размере то есть когда вы нажмете на этот значок она не станет на весь экран, вот как сублайн текст а типа перейдет вот сюда вот, короче, примерно так будет выглядеть Поэтому вы просто не нажимайте эту кнопку и все. А вы, наверное, ничего не поняли, но все-таки не важно. Ладно. Прописываем здесь конфиг. Ну или хоть, как хотите, прописывайте. А, так, можете прописать SoundPlay. И, допустим, вот в этой папке у нас будет папка Sounds. Ну, если вы хотите звук пишания, допустим, типа вот, как в старых таких биусов пип, при запуске, когда он говорит то, что все нормально, тогда вы можете скачать где-то этот звук. Ну, у меня он и есть. Саунд. Да, У меня он будет называться BIOS.WAV Далее мы скачиваем... Мы скачиваем вот этот файл. Если не забуду, все ссылки оставлю в описании. Ну окей, когда мы скачали саундплей туда, ой sound типа мы прописываем sound и далее пишем э -э, название папки название папки можно сразу несколько папок проходить так допустим вот если у нас э -э, так сказать у вас две по через две папки sound тогда допустим вот у, мой, у меня название нороксос no и проведу например типа как у меня ну примерно как у меня. Вот если у вас типа больше одной папки, ну короче, указывайте, куда идет. А, насколько я знаю, нужна Здесь мы пропи прописываем название. Извиняюсь, если вам непонятно просто сейчас покажу, что делает это. Запускаем плюс. И, и у нас звук такой песчаный. Возможно, вы не слышали, потому что у меня, типа... Я снимаю сейчас программу. Ну, вроде я настраивал, чтобы вы слышали. Ну, окей. Далее нам нужно это все стереть. Итак, ну далее, далее можно. Если хотите, ничего не можете написать. Но можете еще написать, но то, что я скажу вам написать, это не надо писать, но я, короче, доработаю свою свой биос. И сделаю так, чтобы вы могли Ставить на первое место Допустим, уже жесткий диск По загрузке там сиди DVD Ну, сиди DVD В моего ОС это типа Другие ОС Но ну, окей Давайте Теперь надо а, Давай Двоеточие, бил мы вы пишите как хотите и и, и так сейчас мы пишем бюджет 0 Kaur 71 но если вы хотите максимально похоже на на окей для курсора этого нам нужно еще скачать budget.ox. Также оставлю в описании, если не забуду. Ну и далее нам нужно очень сложный процесс. У меня в операционной системе эхо. точка еще одна эхо. точка Зачем мы ставим здесь эхо. точка сейчас объясню в моем биосе как вы можете заметить сейчас его запущу вот мой биос да, верно? и вот здесь вот мы оставляем пространство для вот этих кнопок и для надписей биос это оплатительница, ну как в реальном биосе и еще я уже заготовил размеры, но точнее не заготовил, а у меня они просто в моем том поэтому я сейчас просто их посмотрю и скажу, сколько цифр вам надо ставить. Ну, можно ставить, или знаете, еще выйдет так, я вернусь. Итак, я посчитал 40 строк. Что мы делаем? Я рекомендую зайти в, в, в, в создать новую папку в, в этой папке, назвать ее что-то вроде Image. Называем Image. Ну, ну например, и создаем точечный рисунок. Именно BMP, никакой другой. Назовем его мы давайте один и сейчас а, сейчас посмотрим размеры Как можно заметить вот это разрешение 953 на 21 и Abba 953 на 15 окей значит так нам нужно открыть этот тот файл ну я вам по крайней мере покажу полное создание вилса. ну почти полное а там будут недоработки Ну, давайте так. как Открываем с помощью чего угодно, но я просто с помощью по интернету. Это видео, наверное, будет очень очень долгим, потому что придется рисовать вот это. Вот все чисто по, одно, по одному разу, но приведется. Ну, если вы хотите упрощенную версию, тогда вы можете просто сделать, допустим, кнопки там и все. Блин, у меня ошибка, ну ладно. Это у меня да, так. Ну, в общем, я в Paint создаю. Так, изображение. Пример полотна. Ставлю 953 на 15. В обычном Paint э, вы тоже сможете это сделать. Вроде, но надо порыться в настройках. Там. Ну окей. И вот это заполняем примерно синий красный. Уже кусочек готов. Зачем заполнять вот это синей краской? А, смотрите, вот когда в принципе можно было оставить только только так, чтобы вот и ведь у нас текст синий, а так сказать, другое, так сказать, белое. Но из-за того, что в так себе это все работает, и у меня, правда, здесь вообще кодировка слетела. Кстати, обязательно открываем кодировки ДОС. Ну, короче, сейчас прочитаю. Либо у вас будет называться либо DOS CP 437 либо кириллица Windows 8.6. 1251 не ставьте. Или иначе будет вот такая вещь. Ну а я это открываю кириллицу. В ДОС или в Кириллице все так же работает. Вообще это вроде одинаково, это Ну, короче, как вы видите, вот здесь эти квадраты не полностью пролегают к этой штуке. из-за этого мы заполнять будем краской. чтобы было красивее. интерфейс, чтобы он был красивее. Что нам надо сделать? Снова открываем это... Далее мы берем сейчас а, а, мы пишем Insert, Insert BMP, Slash p, двоеточие, здесь пробел нужен. А, ну пишем SP, двоеточие, кавышки. Ну, короче, я напишу, а вы просто напишите с экрана. У нас файл, а мы не сохранили вроде тот файл. Давайте сохраним ctrl Shift S. Paint.NET. Рекомендую скачать Paint.NET. Ну и так, мы сохраняем не сюда это. А... Так. Далее вот наша папка сохраняем туда делаем как есть и вот безмя блин это безымянный пинг извиняюсь ну если у вас есть какой-то там картинка там какая-то Допустим, вот вы скачали картинку, вот, которая текстом так сказать, градиентом, тогда вы можете, и она, допустим, не в BMP, вы можете открыть в пейнте обычном. Файл, сохранить как, ну и BMP. Все, у нас сохранено. Только надо снова ввести это храню я это как один однёрка, потому что если будут какие-то длинные названия, будет неудобно. А ещё нельзя делать русские буквы. Ну вроде нельзя. Ну и ещё нам понадобится для картинок. Нам понадобится еще одна программа. А именно нам понадобится для биоса, по сути всего, программ, ой, не программа, а дополнений, нужно вот столько. Вот это все нужно для биоса. Здесь немало вам придется скачать, но я думаю, вы справитесь. Image1.bmp Координаты. Координаты сейчас я вам покажу, какие у меня так по иксу моль. По игрку у нас там по игроку 21, один. И по Z, Z это zoom, ну и приближение 100. Ну, сохраняем и проверяем. Как мы видим, у нас было синее окошечко. И это значит, что если оно у вас было, это значит, то, что вы молодцы и совсем справились. Ну, начнём далее рисовать. Пишем эхо, листочки. И вот открываем из меню пуск таблица символов. Таблица символов. И ждем. Окей. И мы видим вот здесь вот такие значки. Нажимаем «Выбрать» и нажимаем кнопку «Копировать». Теперь, когда мы нажмем ctrl В», у нас вставится вот это. Но у меня есть уже готовые, а вы подберете размеры. Ну, или я их укажу в описании. Далее мы снова пишем «Эхо». И, внимание, таблица символов снова нужна. Мы берем, далее берем мы вот этот значок, далее берем, сейчас берем, сейчас. так, этот, этот. Эти нам не нужны. Ну, вы можете взять. Так, а вот этот. И вот этот нам пригодится. Окей, okay, я нашел это. И, короче, мы, допустим, просто э, берем и создаем, так сказать, э -э комментарий и туда идем вот это. В, в данный момент нам понадобится это, а, точно, мы, точнее, я не выберу еще, так сказать, горизонтальный. где же он а вот выбираем им, выделяем и копируем и рисуем далее берем вот это и закрываем Осталось еще эхо. эхо, так отмечаем, ну, вот где-то вот здесь расстояние. Сейчас покажу. Нам нужна вот данная палка. Ну и, наверное, отмечаем где-то здесь. Это уже довольно неплохо вырисовывается. Далее здесь мы делаем вот так вот. вот это три строки. Далее мы можем взять, напишать, садить здесь одну строку и скопировать вот так Но поскольку у меня суббалант текст, я могу просто еще 38 раз нажать Ctrl и А, нету, извиняюсь, это можно делать только в плюс. насколько я знаю, поэтому и те, кто оказывается с убываем текст, просто копируют. Ну и вставляем. Так, только что-то не понял. Так, если вот здесь раз, два, три, тогда из 40, ну и 37. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, Итак, надо отсчитывать 26 раз, но мы поставим здесь еще один раз. И берем теперь уже эту палку и заменяем ее. Далее нам нужно вот эта штука. И теперь в другую сторону. Горизонтальная. Ну и основа почти готова. Осталось только немного. Доделать вот это. Все готово. Основа готова. Я не буду здесь писать всякие надписи. С надписями вы разберетесь. Я э, вас верю. Далее снова вот теперь нам нужен именно Paint Net или, допустим, Photoshop. Создаем новый файл, и я забыл, какие там вот в нору в 1.2 нору в и Биос. и BIOS и в WP так 20, 21 953 на 21 на 21 создаем Заполняем таким же. Ой, нет, стоп, извиняюсь. Во втором цвете мы ставим желательно примерно черный цвет и выбираем градиент. Делаем градиент примерно наполовину. Вот примерно вот так. Что мы делаем далее? Копируем половину и вставляем, переворачиваем и Хорошо. нам нужен инструмент, который переносит место. я забыл так мы нажимаем Ctrl C и Ctrl V. Теперь уже можем первый Пока что не сильно ровно, но. Как-то это очень сложный процесс. неправильно нанес градиент. Здесь давайте я сделаю это все и вернусь. И так я сделал. И дальше мы выбираем секс и пишем, допустим Bills Setup Utility. Bills Setup Utility. Допустим, ставим белый цвет. И мы получаем такую штуку. Сохраняем. Сохранить как. БМП. И, ставим, и я поставлю, допустим, два БМП. Сохраняем. И теперь мы открываем э, наш, наш вот этот проект, вот этот. ну и продолжаем делать. Копируем команду insert bmp, чтобы долго не стараться. Ну и допустим теперь ставим 2 bmp. На координатах 0 и ноль. Давайте поставим паузу. Так поднимаемся выше, и давайте вот. вот. И как вы видим, у нас сдохла кодировка. Но предупреждаю. Если вы сменяете кодировку. И чтобы ничего не запороть, заранее сохраните это все в буфер обмена. Ctrl-A и Ctrl-C. Теперь вы можете менять кодировку. Потому что кодировка иногда, так сказать, багается. Вот как сейчас. Мы вставляем и сохраняем. Открываем. И немножко я сделал мало вот этих строк. Делаем побольше. возникла проблема так в чем же проблема а вот ну и теперь мы можем поставить много. Давайте запускаем еще раз. Билбат. И мы попали в идеальное. Это, так сказать, идеально. Снизу таска я поставлю просто такой же, как и ну короче, а Инфо, который будет называться. Ну короче, снизу вот в биосе оригинальном находится такая палка, и там написано типа компании и так далее. Хотите, придумайте какую-то свою компанию, типа у меня типа Norlux. ну и у нас почти в принципе готово так открываем слоем текст копируем также это ctrl v и ставим просто на координаты 489 по игре все остальное не меняем. И вот это идеально. Если вы смогли сделать так, то вы полные молодцы. И далее очень довольно сложно. Короче, я не хочу мучить себя, и поэтому... Просто сейчас копирую это все и перенесу туда. А вы просто перепишите. Поставьте видео на паузу. Ну и так, и давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получилось вот что. Это идеально. Далее... Если вы поставили полностью, тоже не меняя я координаты вот этих батбоксов, тогда просто ставим вот такой Get Input. И, ну и почти готово. Пауза. Так, я вернулся и теперь мы убираем паузу вот здесь. Сохраняем. и получаем с изменяющимися вкладками бил ну и с остальными вкладками вы разберетесь я надеюсь ну и я вам показал вот здесь кнопки меняют цвет промедления ну и когда на них нажимаешь, старая кнопка становится таким же цветом, допустим, как вот эта кнопка. Ну и на этом все, потому что я показал вам, как это сделать. На этом все, всем пока!